Итак, давайте начнем вот с чего. Давайте поговорим о тех вещах, которых вы, в принципе, и так все знаете. Но знаете, как говорят? Одна картинка стоит тысячу слов. Вообще существует три вида заработка. Давайте разберем каждый из них. Разберем плюсы и минусы. Первый вид заработка – это наемный труд. 90% людей, даже больше, наверное, даже 99% людей работают или работали в наем когда-то. Этот вид заработка называется линейный. Это когда ты отработал, например, там 8 часов и в конце месяца ты получил отклад, да, заработную плату, например, какую-то определенную сумму денег у всех по-разному. То есть, если ты не работал, то ты денег, соответственно, не заработал. Здесь э, в наемном труде есть плюсы и минусы. Плюсы как, какие? Ну, первое. Тебе не нужно там, париться за счет э, страховки. За тебя делает все работодатель. За тебя, в принципе, основное, основные вещи выполняет работодатель. Он за тебя отвечает. Поэтому тебе не нужно парить там мозг, платить налоги, заполнять декларации, там все эти дела. Все это делает за тебя твой работодатель. Но минусы таковы, что все вот эти вещи он считывает с вашей заработной платы. То есть все, что вы платите, да, все налоги, они уходят с вашей заработной платы. Поэтому обычно денег не хватает. Обычно вот средняя зарплата примерно везде одинаковая, примерно там 500 долларов. И это, кстати, еще, я бы сказал, это еще, так сказать, оптимистический прогноз, потому что где-то зарабатывают 300, где-то 100, где-то даже меньше. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но примерно статистика одинаковая. В принципе, для того, чтобы нам жить комфортно, если вы, например, приехали в новую страну, или вы живете в какой-то какой своей стране, ну, каждый из нас, он нужно что? Чтобы не платить деньги, например, за квартиру, чтобы с этой суммы не уходило там 200 долларов, например, в месяц, да? Нам нужна своя квартира. Своя квартира. Хорошая квартира, хорошая квартира. Я не говорю о какой-то там непонятной квартире, которая где-то далеко очень, да, и а, не в лучшем районе. Я бы хотел, чтобы вы немножко даже помечтали сейчас, да. Вот предположим, я уверен, что у кого-то есть мечта купить свой какой-то дом большой, да. У кого-то есть мечта купить какую-то большую квартиру, желательно в хорошем районе. Желательно, чтобы было, было там 3-4 комнаты, чтобы можно было, чтобы была комната для детей, для гостей, чтобы был большой зал, чтобы была спальня. Ну, пожалуйста, три комнаты, да, с, с залом нужно. Хорошая квартира с хорошим, в хорошем месте, да, там, с подземным гаражем и так далее, хорошая, качественная квартира, в которой можно себя чувствовать комфортно, она будет стоить примерно 100 тысяч долларов. Плюс-минус. Где-то квартиры стоят намного дороже, где-то чуть-чуть дешевле, но примерно это так. И это я не говорю о, как, о большом доме, да, который стоит там полмиллиона, да, или 200, или 300 тысяч евро, да, я говорю всего лишь о, о квартире в хорошем районе, несколько комнат, да, в которые в которой есть все, я не говорю о том, что нам еще требуется там ее обустроить и так далее, то есть об этом речи пока что не заходит, и для того, чтобы нам, например, добираться до, рабоч... до работы, да, съездить, нам нужен, конечно же, автомобиль, да, то есть нам нужно средство передвижения, автомобиль, и опять, и опять же, я прошу вас немножко помечтать, то есть представим, предположим, о какой бы машине вы мечтали, не о, о дрочепоте, наверное, да, вы... каждый из нас мечтает о какой-то хорошей, классной машине, которую, я уверен, что многие из вас видели где-нибудь, проезжает какая-нибудь там, Toyota Prado, новая, да, Prado, или Porsche e новый, или BMW X5, X6, X7, да, то есть, автомобили, которые реально хочется иметь, так вот, Примерно автомобиль, например, X5, новый, там, двухлетка, более-менее новый, примерно стоит около 50 тысяч долларов. То есть вы можете сами посмотреть, вот я живу в Литве, да, у нас вот заходишь на сайт и сразу все видно. В Германии автомобили чуть-чуть подешевле, но, в принципе, в Литве тоже автомобили а, довольно-таки а, не, не очень дорогие, например, как вот если сравнивать с, с такими странами, как Россия, да, где там за растаможку можно заплатить две машины. Вот, поэтому... Для того, чтобы нас, нам чувствовать себя комфортно, может быть, даже не одну машину. Может быть, вы хотите приобрести вместо этого там X6, может быть, две машины, одну жене, одну себе. Ну да, подешевле, соответственно. То есть, нам, в принципе, нужно 150 тысяч долларов, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы у тебя был свой дом, тебе не нужно снимать квартиру, платить деньги, у тебя есть свой хороший автомобиль, ты себя чувствуешь хорошо и комфортно. Так вот, если ты сегодня имеешь заработную плату 500 долларов, то за год ты можешь заработать сколько? 6 тысяч долларов. 6 тысяч долларов. Это за один год. С учетом того, что ты 500 заработал, 500 отложил, 500 заработал, 500 отложил, 500 заработал, 500 отложил. То есть ни копейки не тратишь с этой суммы. Тогда у тебя будет 6 тысяч долларов за один год. Теперь возьмем 150 тысяч и разделим на 6 тысяч долларов. Мы получим 25 лет. 25 лет работы. Еще раз повторюсь, ничего не откладываем. 25 лет. 500 заработал, 500 отложил. 500 заработал, 500 отложил. 500 заработал, 500 отложил. Если тебе сегодня 30 лет, то в 55 лет у тебя будет машина, у тебя будет... Ну, я бы не сказал, что самая лучшая квартира, я бы не сказал, что самый-самый лучший автомобиль. У тебя будет хороший автомобиль, у тебя будет хороший, достаточно хороший автомобиль, да, который, ну, который уже к тому времени будет уже старый, наверное, да? вот. Ну, давайте так, давайте серьезно, потому что на самом деле, если ты хочешь купить какую-то крутую машину, яхту, дом, там еще что-то, то это просто никогда. Знаете, такая неоновая надпись «Никогда». Хочешь крутую тачку – никогда, потому что ты знаешь, сколько ты сегодня зарабатываешь ты из этих 500 долларов, как правильно, ничего не остается. Поэтому большинство людей, они трудятся просто, знаете как, они трудятся только для того, чтобы продлить свое существование. Так вот, те люди, которые ездят на дорогих машинах, живут в хороших домах, это те люди, которые делают что? Они делают бизнес. Вот это и, и есть второй вид заработка. Сейчас мы об этом поговорим. Для того, чтобы открыть бизнес, требуются деньги. И если ты работаешь за 500 долларов, Тут ты же понимаешь, у тебя, нет денег, у тебя нет денег, у тебя хватает денег только на еду, на аренду, на одежду и более-менее куда-то один раз куда-то сходить. То есть для того, чтобы открыть свой бизнес, даже и речи быть не может. Поэтому это один из минусов. Не каждый может открыть свое собственное дело. Не кажд, у не каждого есть отец, который бы сказал, сынок там да, или дочка, вот тебе 100 тысяч долларов, открой свой ресторан и работай там, зарабатывай деньги. Большинство людей обычные люди. У нас нету богатых отцов-олигархов, которые бы предоставили нам такую возможность. Мы все выходцы, ну, Советского Союза. Все родители нам говорили просто «иди на работу, иди поступи в университет» закончено получи образование да и иди работать куда-то по найму да и в конце своей жизни ты там может быть получишь пенсию 150 долларов да ну обычно так не говорят но в принципе это реалии жизни мы все знаем к чему это все приводит люди которые работают на зарплату они как правило работают на государство или на бизнес других людей они реализовывают мечты тех людей которые занимаются бизнесом поэтому второй вид заработка это бизнес и если у тебя нет больших инвестиций, тебе будет очень сложно подняться, тем более в конкуренции и так далее. И тем более сейчас, когда вот эти кризисы, когда всякие вот эти проблемы с коронавирусами и так далее, что бизнесы закрываются и тому подобное. Так вот, минус. Требуются большие инвестиции, но есть плюсы. Ты, если, например, вложил там в бизнес 100 тысяч долларов, 100 тысяч, то... Как правило, процент, процент прибыли 10%. То есть 10, 100 тысяч вложил, 10 тысяч долларов ты заработаешь. Потому что тебе нужно заплатить налоги, тебе нужно заплатить зарплаты, тебе нужно заплатить различные расходы, аренды и так далее, и так далее, и так далее. Еще один минус – это конкуренция. По этой причине 80% бизнесов в первые 2-3 года закрываются. Потому что есть, есть жесткая конкуренция. Все бизнесы, вот те, которые выжили три, первые три года, первый самый сложный этап, это те бизнесы, которые устояли. Но 80% бизнесов, они разваливаются по причине конкуренции. Вот представьте, у вас есть ресторан, а рядом напротив есть тоже ресторан, и к нему ходят клиенты. И вот владелец этого ресторана, он будет делать все, чтобы в ваш ресторан не ходили. Он будет делать рекламу, он будет как-то завлекать, он будет делать все для того, чтобы сделать так, чтобы вся, весь наплыв клиентов шел к нему. Вот по этой причине и разваливается все. Но для того, чтобы открыть ресторан, нужны большие деньги. Даже открыть какую-то шаверму уже требуется десятки тысяч долларов. Никто тебе не даст кредит, если у тебя зарплата 500 долларов и у тебя ничего нет. То есть тупик, опять-таки тупик. Так вот, что предлагаем мы? Мы предлагаем третий вид заработка. Сейчас я об этом вам покажу, объясню. Третий вид заработка – это как франшиза. Вот смотрите, франшиза. Макдональдс – это франшиза. Для того, чтобы открыть Макдональдс, вот, например, там, в России или где-то, вот вы видели, наверное, в некоторых странах нету Макдональдса, но в большинстве стран эти Макдональдсы есть. Его основал Рейк Рок. Он не продает гамбургера, он не продает Кока-Колу там, да, он продает готовую систему бизнеса. Франшиза Макдональдса стоит полтора миллиона долларов. Чтобы открыть эту франшизу, просто приобрести франшизу, приобрести лицензию. И 20% с дохода годового отсылаешь куда? В Штаты. В семье рейк Крока. Не у каждого есть полтора миллиона долларов, чтобы приобрести такую франшизу. Опять-таки есть плюсы здесь и есть минусы. Есть разные франшизы. Есть очень дорогие франшизы, есть не очень дорогие франшизы. Так вот, Макдональдс это стопроцентно работающая система. Если ты ее купил, сто процентов ты будешь всегда в плюсе. Даже с учетом того, что ты 20% будешь отсылать в Соединенные Штаты Америки. Потому что это крутая франшиза. Он создал систему, при которой все быстро готовится, при которой там гамбургер имеет такой-то определенный вес, столько-то там грамм этого кетчупа, столько-то там огурчиков, столько-то там э, помидорчиков, столько-то такой-то там э, кусочек мяса, да, столько-то вот этих картошек э, фри, да, и вот такая-то, такая-то игрушечка и такой-то, такая-то, такая-то банка Кока-Колы. То есть все сделано для того, чтобы все систематизировано. Наша франшиза, Джанес, Джанес это тоже франшиза, она предоставляет этот бизнес всего за 36 долларов в Европе, СНГ, да, Европа, Россия. 30 долларов, азиатские страны в Азии, да, там, Узбекистан, Туркменистан и так далее, 30 долларов. В Турции, например, 0 долларов, ты можешь открыть вообще бесплатно эту франшизу, но опять-таки есть плюсы и минусы. В Турции, как только ты заработал 1000 долларов, 20% сразу же у тебя вычтут. Здесь у тебя государство автоматически не вычитает, ты можешь сам распоряжаться своими деньгами заработанными, то есть ты можешь сам там, платить налоги. Поэтому я рекомендую, конечно, открывать за 36 долларов, чтобы потом не было проблем, когда ты заработал 10 тысяч долларов и 2 тысячи долларов у тебя сразу забрали. Смотрите, что предоставляет компания Genes. Она дает интернет-магазин. У каждого он свой. У меня Эдуард Гринько называется. Например, если вас зовут там Олег, то у вас будет там Олег. Genes.com Любой человек, который пройдет по вашей ссылке, вы можете ее рекомендовать просто. Это ваш собственный интернет-магазин. Вам будет да, вся продукция внутри, она будет вам по себестоимости. На 25-30% вся продукция компании будет у вас дешевле. То есть вы сами можете для себя, например, по себестоимости купить. Если по вашей ссылке кто-то в Германии, предположим, вы выслали в Германию эту ссылку, кто-то приобрел какой-то продукт, например, на 100 евро, вы заработаете 25-30 евро. Вы получите их на свою карточку. Компания даст вам, предоставит вам карточку Visa или MasterCard Америка, американского банка. То есть, эта карточка, она будет неименная, но вы с ней сможете рассчитываться в любом банкомате, в любой стране, в Америке, в России, в, в Европе, во всех странах она работает. Это карта американского банка. На нее будут перечисляться все ваши комиссионные. Вот что вы заработали, все переходит в вашу карточку. Эта карточка работает идеально. Здесь а, также вам будет предоставлен бак-офис. Бак-офис это ваше внутреннее... Скажем так, ваш внутренний бизнес внутри этого сайта. То есть вы видите отчеты, фактуры, кто что заработал, сколько, чего и так далее, и так далее, и так далее. То есть какие где были сделаны заказы, сколько вы заработали, сколько вы там, какие расходы и так далее, и так далее, и так далее. Статистика и все остальное. Все это будет в вашем бэк-офисе, вы все сможете это отслеживать. Кошелек и карта будут привязаны к вашему бэк-офису. Все деньги заработанные будут перечисляться вам на карту. Это первый вид дохода в компании, он называется «Розница». Это розничная прибыль, это небольшие деньги. Второй вид дохода в компании называется опт. То есть в компании есть так называемые бизнес-пакеты. В каждой стране их разное количество. Где-то больше, где-то чуть меньше. Цены примерно одинаковые. Где-то меньше, например, там в Украине это меньше, потому что там привязанный курс, там в России тоже чуть поменьше. Курс, например, там 55 рублей или 65 рублей, а сейчас курс там почти 80. То есть вы получаете там чуть ли не на 15-20% дешевле весь продукт. Например, пакеты, которые стоят 200 долларов, там продукции, продукта на 400 долларов. Пакет, который стоит 500 долларов, там продукта на 1000 долларов. Про пакет, который стоит 1000 долларов, там продукта на 2000 долларов. То есть вам хватит и на себя, и на продажу, и на то, чтобы рекомендовать, и для того, чтобы подарить. То есть у вас будет э, достаточное количество продукта. Например, если кто-то по вашей ссылке, да, вот этой, в Германии, например, купил вот этот продукт. Купил вот этот пакет. По вашей рекомендации, по вашей ссылке. У вас они также будут в бок офисе. Человек может его приобрести. Вы заработаете 250 долларов сразу на свою карточку. 250 долларов вы получите на карту. Если вот этот приобрели, вы заработаете 100 долларов, и она придет вам на карту. Если вот этот, 25 долларов на карту. Каждый раз в любой стране, кто бы не приобретал какой продукт, вы будете зарабатывать или 25, или 100, или 250. Или же, если это Европейский Союз, там есть еще пакеты, которые, за которые вам заплатят даже 300 долларов премии. И вот только по этому виду дохода можно зарабатывать по премиям хорошие деньги. И кстати, кто-то работает за 300 долларов целый месяц, ты можешь делиться этой информацией через нашу систему. У нас есть специальная система, у нас есть приложение, о котором вы уже в принципе уже какую-то информацию получили. Мы получаем клиентов со всего мира. Это люди, которые готовы стартовать в бизнесе, которых интересует новая бизнес-модель, которые понимают, что сегодня работа за еду, можно сказать, за 500 долларов, да, это не вариант. Поэтому они выбирают этот бизнес. Это бизнес с минимальными инвестициями и, воз... и с максимальной отдачей. Как это, как это сделать? Наша задача будет продвинуть ваш интернет-магазин, потому что мы тоже в этом заинтересованы. И я потом дальше объясню вам почему. Третий вид дохода – это премии. Это прямые премии, премии или фаст-бонусы, называется. Это вот то, что я вам говорил. 250, 100, 25, 300 долларов. Это третий вид заработка. Фаст-бонусы. Четвертый вид дохода называется «командные комиссионные». Я объясню, почему. И вот этот вид дохода, он самый главный. Это самое важное, что вы должны понять. Это возможность получения пассивного дохода. Смотрите, как это работает. Предположим, вы все, наверное, ходили там в супермаркеты и, наверное, у каждого есть карточка скидок. Возможно, у кого-то ее нету, да, но большинство из нас знает, что это такое. Карточка скидок – это когда вы ходите в определенный магазин, и вам там дают карту скидок, вы вписываете свой номер телефона, вам ее выдают, и эта карточка скидок дает вам скидку, например, там 5 или 10%. процентов. То есть вы, например, закупили товар на 100 долларов, и 10 долларов вам сделали скидку, только потому что у вас есть эта карточка. И на эту карточку накапливаются определенные баллы. То есть вы ходите в магазин, покупаете у вас накапливаются баллы и можете этими баллами еще и рассчитываться так вот здесь тоже есть такая карта скидок ну вот как например в россии есть магазина шанс пар там в литве есть максима еще где-то да то есть есть в каждой стране есть свои супермаркеты которые предоставляют такие карты у нас эта карта как бы виртуальная изначально и в нее там скидка 25-30 процентов как я показывал и вот смотрите как работает этот вид дохода вот например вы пришли в магазин, да, в супермаркет, купили молоко, заплатили вы за нее, например, там, 5, ну, например, да, 5 долларов. Вам, бац, на, на, начислилось, например, 10 CV. 10 баллов на карточку. CV у нас называется баллы, они вам начисляются на карту. Вы купили масло, оно стоило, например, 10 долларов, ну, предположим, цены я не буду брать, просто, просто предположим. Вы получили 20 CV. Вы купили холодильник, например, да, холодильник большой, он стоил, например, там, ну, 300 баксов, или там, давайте, 500 долларов, 500 долларов холодильник, бам, вам упало 300 вот этих CV на вашу карточку, то есть она аккумулирует вот эти CV, она аккумулирует эти баллы, и вот когда у вас получается 900 баллов, когда у вас накопилось 900 баллов на вашей карте, в GNS, в нашей компании, вам компания заплатит 35 долларов. Каждый раз, когда накопились 900 CV, компания платит 35 долларов. Смотрите, как это работает и почему команда. Смотрите, вот вы, например, да? Вы взяли свой интернет-магазин, например, за 36 долларов сегодня. После того, как вы приобрели свой интернет-магазин, система так работает. Через какое-то время кто-то с Германии тоже приобрел свой интернет-магазин, тоже за 36 долларов. Потом раз, Италия потом Испания, потом бац, Россия, и смотрите, что происходит. Например, вы будете их видеть в своей генеалогии, вы будете видеть этих людей, потому что это, как, вот в, это как, как генеалогия, то есть каждый, кто после вас зарегистрировался, через час, через минуту, через два, неважно, вы будете видеть его в своей генеалогии. И это будут разные страны, и это даже не ваши клиенты, это, например, мой клиент. И вы все равно его будете видеть, потому что вы взяли интернет-магазин, и вы уже как бы приобрели свое место. В... Интерес в том, что даже если вы не будете делать этот бизнес, и потом откажетесь, например, вам вернут ваши 36 долларов, и ничего страшного. Поэтому я рекомендую, я рекомендую просто, потому что однажды рекомендовали мне также взять интернет-магазин, пока вы проходите обучение. Потом вы можете вернуть, ничего страшного. Но если вы будете развивать этот бизнес, то под вами уже появятся страны, там Литва, да, там различные страны, которые будут влиять на ваш доход. Смотрите, почему они влияют. Например, кто-то в Литве взял, купил вот холодильник. 300 CV идут вот сюда, сюда 300 CV, сюда 300 CV, сюда 300 CV. И вам идут тоже 300 CV. То есть, бам, у вас на карту начислились CV, которые были приобретены вообще в Литве. Кто-то раз в Италии тоже приобрел холодильник. Бам, 300 CV. Пошли вот сюда вам. У вас уже здесь 600 CV. У вас есть, это называется общая команда. У вас есть еще одна команда. Например, там взяли, вот Узбекистан пошел. Потом раз Беларусь пошла. Россия, Беларусь. Туркменистан. Неважно, Кто-то раз здесь купил холодильник. 300 баллов пошли сюда. 300 баллов сюда, то есть здесь 300 баллов у этого человека, у этого человека, у Узбекистана 300, и у вас еще 300 баллов. То есть это даже не ваши люди, но вот эти все, весь этот товарооборот идет выше. И вот эти баллы, как только у вас здесь накопилось 300 и 600, 300 и 600, или 600-300, неважно, вам заплатили 35 долларов. И вот по этому виду дохода ты можешь зарабатывать деньги на пассиве. Поработав год, два, три, у тебя появляются разные страны. Кто-то купил вот, не знаю масло, 10, неважно, все эти баллы, вот, все, кто будут открываться дальше, интернет-магазины в разных странах, в разных городах, кто-то что-то продает через интернет-магазин, кто-то покупает, кто-то открывает новый интернет-магазин, кто-то делает закупку, не важно, все баллы идут вам. И каждый раз, когда вы накопили 900 CV, 35 долларов, 35 долларов, 35 долларов, 35 долларов, 35 долларов, я вам сейчас покажу это на примере, на скрине, вы увидите, как это работает. Вот, например, там, сегодняшний день, вы видите, за один день заработал 35, 35, 35, и при этом вы даже не работаете. То есть я просто, например, могу сегодня вообще не работать в бизнесе, уехать на какой-то остров, заниматься своими делами, своими какими-то вещами, но я все равно буду зарабатывать эти деньги, эти 35 долларов, каждый раз будет попадать мне на карту. Почему? Потому что однажды я начал этот бизнес и начал разбираться, начал действовать, начал работать. И сегодня я получаю тот доход, который я никогда не работал, не зарабатывал ни в одной работе, ни на одном бизнесе. Все благодаря тому, что вот американцы, они придумали такую систему. Это просто уникальная система, но здесь есть тоже плюсы и минусы. Минусы в том, что здесь есть лимит. Более 105 тысяч долларов вам никогда никто не заплатит. То есть даже если вы по этому виду дохода 200 тысяч баксов заработаете за месяц, 105 тысяч в месяц только вы получите. Даже если вы 300 заработаете тысяч, вам только выплатят 105. Потому что иначе компания будет работать себе в убыток. Сегодня в мире, вот 10 лет компании, за 10 лет уже почти тысячи человек, которые зарабатывают такие деньги в месяц. С нуля, которые также начинали этот бизнес точно так же, как и вы. Молодые, пожилые, неважно, разные люди с разных стран, с разных городов. Это Европа, Россия, Украина, это э, Америка, это Азия. Это огромное количество людей, которые сегодня зарабатывают такие деньги в месяц. 105 тысяч долларов – квартира. 105 тысяч долларов – квартира. 105 тысяч долларов – квартира. За три месяца – три квартиры. Вы понимаете, что это? Я понимаю, что, конечно, это какие-то колоссальные деньги и кажется, да ну нафиг, хотя бы, бы тысячу бы свою заработать. Но я знаю точно, что если делать все правильно, если делать все систематизировать, если использовать правильно грамотно нашу систему, которая дает клиентов, это вполне реально. За год, за два, за три можно реализовать, можно выйти на доход, который будет... Э превышать ваш ежегодный доход на работе, в которой вы работаете. Вот поэтому этот вид дохода я считаю основным и самым важным, на который стоит обратить внимание. Дальше в обучении вам будет это все детально объясняться. В четвертом задании вам детально все это объяснят. Следующий вид дохода, он называется матч бонус. Пятый вид дохода матч бонус. Вот по этому виду дохода нет никаких ограничений. Смотрите, как он работает. Вот, например, вы. У вас есть, там, вы, например, электрик. И вы взяли, вот, например, предположим, да, вот представьте себе ситуацию. Вы взяли себе в подмастерье, например, там Андрея, ваш приятель. Начали обучать его стать электриком. Вот вы обучили ему всему. Его взяли на работу в какую-то компанию. И ему там стали платить тысячу долларов. Скажите, пожалуйста, вот где-нибудь вам будут платить за то, что вы обучали его 20%? Вот представьте, вот каждый месяц он зарабатывает деньги, каждый месяц 20% вам. За то, что вы обучили Андрея, за то, что вы подготовили классного, отличного кадра для компании. Вам платят 20%. Так вот в GNS, в нашей компании, вам будет за это платить. Она не будет высчитывать у Андрея, он свои деньги заработает на карточку. Он будет, компания GNS будет вам платить 20% в виде бонуса. В виде бонуса, потому что она поощряет э, людей, которые обучают этому бизнесу. Она поощряет профессионалов. Потому что если я сделаю так, что Андрей заработает тысячу, мне 200 заплатят. Если я ничего не смогу сделать, то мне ничего не заплатят. Поэтому я буду очень стараться помогать Андрею. И также я буду стараться помогать вам. Почему? Потому что смотрите, как работает дальше. Андрей тоже взял, например, Макса. Макса взяли на работу. Он стал хорошим электриком, предположим. Стал зарабатывать тысячу долларов. Теперь Андрей будет получать 20 процентов, а вы будете получать еще 15. То есть 15 процентов со второй линии бизнеса. 150 долларов каждый раз вы будете зарабатывать. Здесь 200 долларов. Каждый раз, когда Макс заработал 1000. Он заработал 10 тысяч долларов, вы получите 1500 долларов бонуса. И на этом еще не все. Это первый уровень, это второй, это третий уровень. Макс обучил, например, Алину. Ну, не знаю, бывает ли электрики Алины, но предположим. Алина, взяли ее, взяли ее в компанию, она стала зарабатывать 1000 долларов. Теперь вы будете получать еще 10% с ее заработка. Не с ее денег, а как бонус за то, что вы научили Алину и за то, что она является хорошим специалистом. 10% будете зарабатывать вы. 100 долларов. И вот по этому виду дохода нет никакого ограничения. Вы можете обучить 10 Андреев, 100 Андреев, 300 Андреев, 1000 Андреев. И вы будете получать каждый раз 20% всего дохода. Вот по этой причине мы бесплатно обучаем. По этой причине мы показываем, объясняем, как здесь заработать деньги. По этой причине мы заинтересованы и мотивированы вам помогать. Поэтому в этом бизнесе мы будем вас вести, помогать, объяснять. Мы будем вам помогать, чтобы ваш интернет-магазин заработал денег. Потому что если вы заработали 1000 нам заплатили. Если вы ничего не заработали, нам ничего не заплатят. Поэтому мы будем вас обучать, помогать и делиться знаниями и опытом. Шестой вид дохода – это путешествия. Путешествия, техника, денежные бонусы, денежные промоушены. До 15 тысяч долларов можно заработать. То есть компания за определенную работу, которую вы выполняете – вы обучаетесь, вы учитесь новой профессии, вы все изучаете, вы зарабатываете деньги. И компания за это будет вас раз, раз или два раза в году отправлять в путешествие. За счет компании не бесплатно. Она все оплачивает. Она оплачивает все за вас: перелет, пятизвездочный отель, питание все что для того, чтобы вам было комфортно. Техника. То есть, если вы выполняете определенный промоушен iPad, iPod, новый iPhone, новый MacBook, вы можете получить вплоть до автомобиля денежные промоушены за определенную работу есть различные денежные промоушены которые позволяют вам зарабатывать вот эти деньги профессионалам этой индустрии профессионалам сетевого бизнеса предоставляются еще более выгодные условия которые вы можете узнать уже по рекомендации вашего куратора вышестоящего вы можете узнать более подробную информацию о том как вы можете в первый месяц заработать десятку или больше но это уже для профессионалов с других компаний которые уже с опытом у которых есть команды вы можете заработать большие деньги в уже на старте. Итак, я коротко вам объяснил виды доходов, которые есть у нас в компании. Более подробно вы узнаете на следующих видеороликах, где вы узнаете, как заработать, что конкретно нужно делать, как это все дело осуществить, вы уже узнаете в дальнейшем обучении. У вас будет еще один бесплатный курс обучения, который вы сможете подробно разобрать и узнать. Вы сможете пройти собеседование, где вам покажут, как работает система. Поэтому после того, как вы изучите четвертое задание, и подробно разберетесь с этой информацией, я рекомендую вам связаться с вашим куратором и а, запросить доступ на а, то, чтобы пройти собеседование. Вы сможете ответить на все эти вопросы, вам покажут систему, и уже после этого вы сможете приступить к работе. Вы приступите к а, обучению, которое вас подготовит, и уже сможете приступить в ближайшее время к, к работе. Поэтому, друзья, если вы сегодня понимаете, что работа по найму – это не вариант, что это бег на, знаете, как, бег на одном месте, как белка в колесе, Поэтому если вы сегодня понимаете, что что-то не так, и вы хотите чуть большего, поэтому нужно начинать делать другие вещи. Нужно начинать изучать ту индустрию, которая позволит вам в этом разобраться, которая позволит вам реализовать все то, что вы хотите. Потому что если сегодня вы работаете на работе, и вы думаете, что что-то в вашей жизни поменяется, знаете, есть такое, есть такое определение, слова «идиот» в словаре. Идиот – это человек, который делает одно и то же в надежде получить другой результат. Поэтому если вы будете делать одно и то же, работать на зарплату, работать на 500 долларов или даже на тысячу, вы просто будете тем человеком, который пытается получить другой результат, но делает одно и то же. Сегодня для того, чтобы заработать действительно хорошие деньги, нужно работать головой. Нужно, нужно делать другие вещи. Поэтому этому мы будем вас обучать, этому будем учить вас. Ваша задача только все грамотно разобрать. Ваша задача сейчас разобраться с этой информацией, и на, основ, на основе этой информации вы сможете принять грамотное, взвешенное решение. Вы сможете понять, с чего начать, как начать работу, стоит ли начинать и все остальное. Поэтому сегодня у вас есть все. У вас есть первоклассная компания, которая делает рекорды, у вас есть крутая команда, у вас есть люди, которые вам помогают в этом, у вас есть крутейшая система обучения, у вас есть приложение, которое помогает вам сегодня получать кандидатов с разных стран, с, разного, с разных городов. Ваша задача научиться, а наша задача научить вас. Поэтому приступайте к следующему обучению, изучайте все, проходите тестирование и увидимся с вами на практике. С вами был Эд Гринько, пока-пока.